Дом, который оказывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. Это очень глобальная проблема на планете. Первое, это, конечно, непонимание людей. Мы экономим примерно 20-25 рублей с квадратного метра. Почему я это все делаю? Как дела? Привет, друзья! В последнее время мне приходит много сообщений о моем бизнесе. Мне очень приятно, что тема экодомов становится вам интереснее. Поэтому я выбрал самые популярные вопросы и отвечу вам на них в этом ролике. Ну что, поехали? Что такое экодом и для кого он? Это дом, который оказывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. То есть он э, оснащен технологиями ресурсосбережения. Это система использования дождевой воды, фотоэлектрическая солнечная система тепловые насосы, солнечные коллекторы для отопления, различные умные технологии, допустим, система вентиляции, которая позволяет присутствии людей включать вентиляцию в отсутствие их выключать, тем самым мы экономим электроэнергию. Также этот дом выполнен из экологически чистых материалов. Это материал, который сделан при помощи технологий, которые позволяют отказ минимальной отрицательной воздействия на окружающую среду. Это отказ от пластика, да, частичный отказ от пластика, так скажем, использование экологически чистых дерева бетона ну и так далее и так далее что хочется сказать о моих экодомах да конечно в идеале было бы хорошо применить все технологии применить все экологически чистые материалы но мы этого сделать сейчас не можем а, поэтому мы э, использовали в наших широтах в сочи да мы использовали систему использование дождевой воды и фотоэлектрическую солнечную систему. Также некоторые экологичные материалы. Система использования дождевой воды нам позволяет экономить ресурс, как чистая питьевая вода. Это очень глобальная проблема на планете, хотя у нас в России это не так актуально. Но уже об этом стоит задуматься. Фотоэлектрическая солнечная система нам позволяет использовать солнечную энергию и перерабатывать ее в электрическую, тем самым экономя расходы людей и экономя электроэнергию, которую мы получаем от городской сети при сжигании угля, нефти и газа. Насколько дороже стоит эко-дом по сравнению с обычным домом? По поводу стоимости эко домов С точки зрения застройщика, бизнесмена, приходится вкладывать изначально больше денег для того, чтобы внедрить те технологии, которые позволят нам благоприятно воздействовать на окружающую среду. И почему здесь происходит стопор да, среди застройщиков и бизнесменов? Потому что они думают, мы вложим еще большее количество денег, но будет ли он ликвидным? Второй момент это с точки зрения жильцов. В моих домах мы проанализировали, если человек купит не намного дороже за квадратный метр, да, порядка, наверное, 2-3 тысяч он переплатит. Если он будет пользоваться фотоэлектрической солнечной системой, мы переводим эти деньги в общедомовые платежи и оказывается, что мы экономим примерно 20-25 рублей с квадратного метра. То есть... Расскажу поподробнее. Человек платит по обычному городскому тарифу. Те деньги, за которые он заплатил за фотоэлектрическую солнечную систему, пошли в общедомовой платеж. И тем самым мы сэкономили на общедомовом платеже порядка 20-25 рублей. Если мы возьмем среднюю стоимость за квадратный метр общедомовых платежей, это порядка 50 рублей. То есть половину мы уже экономим далее система использования дождевой воды по теоретическим данным порядка 50 используемой воды техническая вода экономию вы можете посчитать сами тем самым человек изначально затратив небольшие деньги в дальнейшем экономит и потом выходит в плюс это первое а второе это самый важный момент почему я это все делаю потому что мы Заботимся о природе. Мы экономим ценные ресурсы на планете. То есть мы выигрываем как в деньгах, так и благоприятно воздействуем на наше будущее, на экологию и живем в мире и гармонии. Почему вы строите экодома? Строительство экодомов нужно рассмотреть с двух точек зрения. Это с точки зрения бизнеса. Строительство экодомов начинает набирать популярность, то есть повышается их ликвидность, и этим становится выгодно заниматься. Второе. Это, конечно же, продвижение моей глобальной идеи, популяризация экостроительства в целом и оказание благоприятного воздействия на окружающую среду. Почему ваши дома построены не по всем канонам эко -домов? А Что такое эко -дом по всем канонам? Это значит, он должен содержать... Все ресурсосберегающие технологии, технологии «Умный дом», он должен быть выполнен из эко Но такое добиться очень тяжело. Я считаю, я внедрил самое главное – это ресурсосберегающие технологии, фотоэлектрическую солнечную систему и систему использования дождевой воды. В дальнейшем я планирую сделать лабораторию для тестирования технологий и внедрения на свои объекты. Сейчас мы запустили уже систему подсолнув. Это динамическая фотоэлектрическая система, о которой вы можете узнать в предыдущих наших выпусках на моем канале. Заинтересовались ли эко и другие застройщики? Какое будущее у вашего проекта? Я бы сказал, есть минимальная заинтересованность. Но чтобы в дальнейшем эта отрасль получила глобальное распространение, необходимо показать своим примером, что да, они ликвидны и что они будут приносить прибыль и доход. И тогда войдет развитие этой отрасли. Какие основные проблемы мешают развитию домов в Российской Федерации? Я считаю тут три проблемы. Первое – это, конечно, непонимание людей в том, что купив экожилье, они будут экономить на оплате жилищно-коммунальных расходов. Вторая проблема – это то, что у нас не развито производство экологически чистых материалов. И третье, это, конечно же, изначально большее вложение в строительство экожилья. Это были все вопросы на сегодня, на которые я хотел ответить. Если у вас будут новые, пишите их в комментариях. А про строительство моего эко -дома вы можете посмотреть на моем YouTube-канале в предыдущих выпусках.